Друзья, всем привет! У нас новый выпуск дневника Фаната, он будет немного необычный. На выходных проходит турнир э, среди краснобелых болельщиков в городе Иваново. Он уже считается ежегодным парней. Сами мы не едем, ни я, ни Вася, поэтому мы передаем нашу камеру нашим друзьям. Что за это получится, увидите буквально прямо сейчас. Обязательно посмотрите это видео до конца. Как обычно, поддержите лайками, пацанов, за их старания. Короче, мы начинаем наш выпуск, погнали! Всем привет, команда Ультри приехала на крупный региональный турнир по мини-футболу. Здесь будут собраны все партаковские объединения болельщиков от Питера до Нижнего Новгорода, Москва, Ярославль. В турнире примут участие порядка 24 команд. Вот. Надеемся на очень интересный футбол. Ну и в первую очередь, конечно же, самое главное – это общение между болельщиками. Потому что мы все здесь собрались для одной цели. всем привет. С КП Ярославль. У нас вижу произошла беда. Нашему товарищу требуются деньги на лечение. На работе на него упала стрела башеного. Кран повредила ему позвоночник. Ссылку на реквизиты будут ниже в комментариях. Привет. Расскажи в двух словах о вашем турнире, вообще как он зародился история историю немного его. Ну, история, все довольно просто. Как всегда, спонтанно решили, скажем так, объединить фанатов красно-белых спартака по Иваново ивановской области. Сделали клич в группе ВКонтакте, это было 6 лет назад. Подкликнулось 7 команд и приехало там, по знакомству Волок, да и вот так 8 команд провели первый турнир на улице, там, условно, в клетке, там, в маленьком поле, в рядом с... Вот, и потихонечку а, нам дело понравилось, а, и география турниров расширяется от года к году, и сейчас мы уже доросли а, до а, почти трех десятков команд с а, больше, чем 10 регионов России. Насколько большое вообще КБ сообщества Иванова, и как часто вообще посещаете вы домашние матчи, выезда, в каком количестве, и в целом а, расскажи так немножко по позиции, КБ Иванова ситуации вот с Глушаковым и тем, что вот вообще вот происходило послед... в последнее время на нашей трибуне. Представитель нашего движения есть на абсолютно всех домашних матчах Спартака в сезоне. И я думаю, процент 95 выездных, наверное, на самых-самых дальних редко, что не доезжаем, а так все равно доезжает. Честное количество людей. Что касается выездных матчей, да, естественно, здесь ну, сложнее, вот, поэтому большое количество людей не наберешь. Ну и в Нижний Новгород, у нас здесь поближе, например, туда тоже можем и выехать, там, и в 70 человек тоже было дело. А, а, а, выезда подачи, соответственно, соответственно, по-разному по по в Европе, со все-таки максимум. А, что касается Глушакова, а, мы здесь целиком полностью разделяем позицию а, Фратри, а, просто на ощущение, что э, многие все-таки со стороны довольно поверхностно э, разбираются в ситуации, да не почему-то важнее является то, что там Глушаков стал хуже играть или там у нее какие-то проблемы в семейной жизни, это, на самом деле это не важно по нашей сгладил бы ситуацию просто передачи капитанской повязки я думаю что руководство клуба могло бы об этом подумать и это скажем так более-менее был какой-то мир вот чтобы не разделять трибуны ну посмотрим все черные все мы болеем за Спартак и хотим ему желаем только добра и лучшего побед вот поэтому спасибо большое за турнир за интервью и болеем за Спартак да хотел бы сказать то что ребят у нас есть реально вот. Менталитет у нас такой, мы немножко, ну, не вся доброты нам где-то, а, не хватает доброты и где-то не хватает терпения. Я а, призываю всех а, красно-белых а, хотя бы а, в своих спорных Булшакова, в том числе Булшакова, да, в позиции, хотя бы а, прислушиваться друг к другу, слышать друг друга, да, позиции. Не говорю, что хотя бы ее там ну, соглашаться, но хотя бы принимать. А, и тогда, я думаю, конфликтов будет меньше. И, надо помнить, что все мы, так или иначе, одна красная голоса.